и получаете тот результат, который бы вы хотели. Знаешь ли ты, что такое сервис? Сервис? Нет, Why? не знаю. А теперь? Ах, сервис, ah, ну конечно. Сервис — это основа бизнеса нашей компании. Мы должны предоставлять самый лучший сервис. Именно поэтому мы на нашем рынке только сервис Если и ничего, ничего больше сервиса класс правда была бы так <свят> да мне тоже мне тоже искренне хотелось бы чтобы так было тогда исчезли бы все хедхантерские компании исчезли бы все консультанты просто вам бы это удалось сделать самостоятельно но по факту этого не происходит